И возрадовалось сердце мое, и я прославлю его песню моею. Господь – крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой и благослови наследие твое, и паси их и возвышай их во вовеки.